Приветствую друзья! Поставьте пожалуйста в чат плюс либо минус, как меня слышно. Если слышно хорошо, то плюс соответственно. Если плохо, то минус. Ну либо свой комментарий. Отлично, пошли плюсы. Значит звук есть. То есть если у кого-то вдруг в процессе вебинара звука не будет, значит соответственно какая-то проблема скорее всего лично у вас. Потому что если у кого-то звук есть, то естественно, проблема скорее всего либо в интернете, либо в вашем устройстве. Итак, давайте пока я буквально представлюсь пару минут Напишите, пожалуйста, в чатах, кто с каких городов, кто с каких стран Если, соответственно, не стесняйтесь, конечно, да Ну, буквально пару слов о себе Меня зовут Александр Ткаченко Занимаюсь сетевым бизнесом уже порядка 13 лет. Также достаточно давно занимаюсь интернет-бизнесом. Выстраивали большие международные команды, причем делали это неоднократно. То есть это не везение, это уже просто опыт. И, соответственно, мы выработали определенную технологию, отработали с тысячами новичков, выявили самые главные такие камни преткновения, которые мешают людям достичь финансовых результатов, скажем так. Да? И первый камень преткновения – это у нас, соответственно, неумение приглашать. Да? То есть у большинства людей, наверное, у 99% людей, которые приходят в сетевой бизнес, эта проблема очень ярко стоит. Да? Соответственно, мы решили эту проблему одним простым путем, то есть мы создали систему Global Shark, с помощью которой мы автоматизируем все процессы в интернете, да? То есть с помощью данной системы вы единожды ее один раз настроили, запустили трафик, соответственно, где брать трафик, это все есть в VIP зоне, и позже я вам расскажу об этом уже более детально в самом конце вебинара. То есть один раз человек сделал определенные действия, и дальше система работает на него. 24 часа в сутки, независимо от того, чем человек занимается. То есть вы можете спать, отдыхать, можете поехать куда-то там путешествовать. В этот момент система работает за вас, она знакомит новых абсолютно людей в интернете с, вас, с вашим бизнес-предложением, приглашает вот на подобные мероприятия, вебинары и так далее. То есть дальше уже человек, уже ознакомленный с данной информацией, контактирует непосредственно уже с вами, как с будущим вашим спонсором и, соответственно, уже вы буквально там на какие-то вопросы отвечаете и это ваш будущий партнер. Да? То есть таким образом это работает. Второй камень преткновения у меньшего количества людей, скажем так, встречается. Это когда вы уже, соответственно, выстроили какую-то большую команду и команда, скажем там, от ста и более человек и у вас начинает такой вот стопор быть, да, в бизнесе. То есть вас рвут на части, у вас нет, не хватает абсолютно ни на что времени, потому что вы постоянно в общении со своими партнерами, вы зашиваетесь и просто не успеваете двигаться дальше. То есть это решается тем же самым путем. То есть в нашей системе Global Shark уже есть все необходимые инструкции, есть все необходимые методики. А, то есть вся информация, которая необходима для бизнеса. То есть все, что нужно сделать такому человеку-лидеру, то есть отправить обратно в систему Global Shark, где уже человек а, увидит все необходимые инструкции и соответственно все ответы на свои вопросы. Все. То есть это тут же освобождает порядка 90% вашего времени и соответственно увеличивает ваше КПД, то есть коэффициент полезного действия в десятки раз. То есть вот это коротко о системе Global Shark. То есть это можно сравнить, например, с тем, что вы отправляете человека на рыбалку, да, но при этом не даете ему в руки удочку. То есть вероятность, что он вернется с уловом, она практически равна нулю. То же самое происходит и в бизнесе. Когда мы человека отправляем, скажем так, в чистое поле, но не даем ему в руки конкретных инструментов, то вероятность успеха в такой ситуации она снижается, заметно снижается. да? Когда мы даем человеку конкретные инструменты для продвижения своего бизнеса, даем конкретные методики, пошаговую инструкцию, соответственно, здесь в такой ситуации шансы на успех, скажем так, возрастают в десятки, в десятки раз, то есть мы работаем именно вот по такой системе и онлайн и офлайн, и все эти методики соответственно они у нас есть в системе global shark и будут периодически добавляться обновляться и так далее но я сейчас не буду на этом сильно долго останавливаться в самом конце вебинара я об этом еще вернусь и немножко поговорю и самое интересное, мы оставим на самый конец вебинара для того, чтобы вы досидели до конца, получили всю полноценную информацию, потому что если вы будете владеть информацией полноценно, соответственно, у вас э, уберется большая часть количества вопросов, и, соответственно, вы будете уже для себя делать более правильные, скажем так, выводы. Да? Сегодня у нас схема разговора будет такая, то есть мы сейчас поговорим с вами непосредственно о самой компании, я вам расскажу бизнес-план, маркетинг компании Сунтера, а непосредственно направление Terrafond. и в самом конце вебинара я вам расскажу уже новости, непосредственно которые многие наши партнеры ждут, и соответственно дам вам время, чтобы вы задали вопросы и мы уже обсудим, поговорим по поводу ваших вопросов да? сейчас в процессе вебинара я вопросы принимать не буду дабы не отрываться и чтобы вас всех здесь лишнее время не задерживать да то есть распланируем сразу саму структуру вебинара и в конце соответственно все вопросы вы сможете задать итак двигаемся дальше сегодня у нас речь пойдет о компании синтера на слайдах вы видите логотип Тарафон, да, то есть это в принципе одно и то же. То есть есть компания Синтера, которая зашла на рынок у нас буквально 1 апреля этого года. Она зашла у нас на токен сейл, то есть со своей криптовалютой, криптовалютой SSC. Буквально пару слов скажу вам о самой криптовалюте. То есть это не очередной какой-то токен, которых много на рынке, да. Это монета, которая несет за собой очень полезную для людей технологию. То есть, каким образом работает данная технология. То есть, данная монета, данная технология, она базируется на, скажем так, базе шеринг-экономики. Да? То есть, что такое шеринг-экономика? Это экономика совместного потребления, совместного пользования, ну и, соответственно, совместных покупок. Да? То есть, приведу вам просто короткий маленький пример. Например, вы хотите приобрести телефон стоимостью в 1000 долларов. Для простоты подсчета. А, то есть, ну вы понимаете, что этот телефон можно купить намного дешевле, потому что этот же телефон, что у производителя на сайте, что в магазине у вас непосредственно в городе, стоит одинаково, но ни один магазин бы не стал заниматься этим, если бы он на этом не зарабатывал. Соответственно, он имеет хорошую-хорошую скидку, и, а, ну, скажем так, одиночные покупки напрямую от компании, они вам такую скидку, естественно, предоставить не смогут. Будут, да, то есть они делают хорошие скидки за хороший объем. Соответственно, мы можем просто а, сделать большую оптовую покупку, в складчину, причем абсолютно любого товара, да, то есть, как пример, я взял телефон, но это может быть все, что угодно. То есть, мы, соответственно, делаем умный контракт на базе данной криптовалюты SSC, sintero Sharing Coin, и, а, соответственно, расписываются все правила и условия. То есть, это контракт, друзья. Соответственно, как только последний самый человек вносит свою последнюю долю а, в этот контракт, да, то есть контракт закрывается, компания получает уведомление о том, что а, необходимая сумма собрана, и как только компания выполняет свои условия, соответственно, она получает свои деньги. То есть это очень выгодно, это очень востребовано на сегодняшний момент, потому что это... А, это скрипт, это робот, да, то есть если его один раз прописали, то его уже не подкупить, его, соответственно, уже не поменять, то есть он будет выполнять то, что там прописано. Соответственно, в обычных контрактах, те, которые существуют на данный момент, да, то есть обычный бумажный контракт, то есть есть множество нюансов, проблем и так далее, то есть есть возможность аннулирования контракта, то есть судебные тяжбы, всегда можно найти какие-то лазейки и т.д., и т.п. То есть очень много проблем, связанных вот с классическим вариантом подобных контрактов то есть что касается электронных контрактов вот на базе данной а, криптовалюты да то есть в данной схеме в данной ситуации то есть если вы создали этот контракт его уже невозможно изменить и соответственно он будет выполняться в любом случае при любых обстоятельствах то есть железно потому что это скрипт это машина можно сказать и а, это новые технологии, друзья. Я думаю, что эти технологии они очень будут востребованы и полезны, и что самое главное, на рынке на данный момент. И, соответственно, за счет того, что данная технология, данная криптовалюта имеет вот за собой такую полезную для людей технологию, она, естественно, будет постепенно расти в цене и будет, соответственно, со временем все больше, больше и больше популяризироваться, со временем начнут пользоваться различные магазины. Как офлайн, так и онлайн, да, то есть этой монетой, этой технологии. Но об этом вы уже сможете более детально почитать на самом сайте в разделе White Paper. Соответственно, вы можете на сайт Sentera зайти и. Даже на русском языке уже это почитать. То есть есть на русском языке, там буквально по квартально расписаны полностью все условия. То есть что, в какой квартал, в каком году компания будет запускать, включать и за счет чего будет расти, например, курс там, и, так далее, и так далее. То есть это уже в деталях можете посмотреть непосредственно white paper на самом сайте компании. То есть что такое white paper? Это дорожная карта компании. То есть ее планы четко по шагам. Ну а сейчас мы с вами перейдем непосредственно к основному маркетингу компании, это TerraFond, и на данном маркетинге, да, то есть мы можем зарабатывать очень очень серьезные деньги. И я думаю, что многие люди, которые уже перешли сейчас на TerraFond, они на своих примерах, на своих кабинетах это уже увидели. Итак, это бинарный маркетинг. Здесь есть возможность заработка пассивно и активно. Я сразу делаю два четких разделения, потому что многие люди путают эти два фактора, да, то есть и я понимаю, что здесь много сетевиков, сетевиков с разных компаний собралось, да, и соответственно большинство людей в разных компаниях они э, движутся, они хотят, они идут к пассивному доходу, но если в компании это изначально не предусмотрено, то в принципе вам этого как правило не видать, да. То есть здесь в чем основной момент, то что здесь есть настоящий реальный пассивный доход. До 20% в месяц от своего собственного депозита. То есть, что такое пассивный доход? Это когда вы можете зарабатывать деньги без приглашений, без продаж, без каких-либо активных условий и так далее. То есть просто инвестировали деньги и зарабатываете до 20% в месяц. Эта сумма не фиксирована, она может плавать, ну как в любом настоящем бизнесе фиксированных четких цифр не бывает. То есть если вам показывают четкую фиксированную цифру процент, что вы будете зарабатывать каждый месяц, да, то есть, ну, ребята, оттуда нужно бежать, потому что это не по-настоящему. То есть это какая-то уже будет финансовая пирамида и так далее, то есть это нереально. То есть в реальном, настоящем классическом бизнесе... Интернет-бизнесе, любому абсолютно, все, что связано с инвестициями, то есть стабильных ставок не бывает. Итак, друзья, двигаемся дальше. То есть мы можем зарабатывать до 20% в месяц от суммы своего депозита. Депозиты у нас идут от 100 долларов и выше. И, соответственно, у нас есть очень крутая партнерская программа. На сегодняшний день, я считаю лично, это мое мнение, да, что это самый лучший маркетинг на рынке. По крайней мере, сейчас так точно. И мы фактически сейчас находимся вне конкуренции на рынке на сегодняшний момент. И вы в этом сейчас, я думаю, убедитесь, когда уже досмотрите маркетинг до конца. Итак, есть у нас 4 ровно пакета, но это не пакеты какие-то фиксированные, например, там 100 долларов, 1000 и так далее. Нет. То есть вы можете инвестировать абсолютно любую сумму, это нормально, это правильно. Но у вас есть рамки, например, левая и правая сумма, да, которая применяется к тому или иному пакету. Например, если вы инвестировали от 100 долларов до 999 долларов, Соответственно, это пакет новичок. Если вы от 1000 долларов инвестировали до, ну, будем уже округлять, 5000, соответственно, это пакет партнер. Если от 5000 до 10000, то это, соответственно, пакет лидер. И свыше 10 тысяч это пакет VIP. И там уже все, как и на любом VIP, да. Так, в чем же разница между этими пакетами? Есть ли смысл заходить на максимальные пакеты, или же можно зайти на маленький пакет и радоваться жизни? То есть Сейчас мы это с вами и выясним. Да? А если посмотреть на данный слайд на бонусы, да, то разницу мы никакую здесь не видим. Да, на первый взгляд. То есть мы имеем на любом абсолютно пакете одинаково до 20% в месяц пассивный доход. Соответственно, у нас прямой бонус за личное приглашение 8% также. Как и в принципе на любом пакете да? Бонус за активность, бинарный бонус, за развитие бонус То есть все одинаково И соответственно объем по бинару также в баллах идет одинаково Двигаемся дальше и здесь уже мы видим определенные ограничения И здесь уже непосредственно пакет играет большую колоссальную роль Ну смотрите, давайте я вам просто коротко расскажу по лимитам И потом расскажу в чем преимущество этих лимитов Первый лимит это недельный лимит на конвертацию. Второй лимит это общий лимит на конвертацию. То есть все лимиты они только на конвертацию. Что это означает? Это означает все ваши заработанные деньги. То есть это, ну, как мы здесь видим, USDH. Да, то есть по факту это доллар, то есть как внутренняя валюта доллар. Да, то есть все идет эквивалентно доллару. То есть все показатели, все цифры это доллары у нас в кабинете. И, соответственно, когда мы заработанные деньги начинаем выводить, то мы их конвертируем, естественно, обратно в валюту SSC, Синтера Sharing Coin, то есть в ту же самую валюту, с которой мы и заводили, да, то есть с которой мы и покупали пакет. То есть для того, чтобы ввести либо вывести деньги нам соответственно, необходима валюта Синтера Шеринг Коин, никакая иная. То есть только через эту валюту, собственную валюту компании Синтера, мы можем приобрести пакет, мы можем соответственно, зарабатывать и выводить эти деньги, да? То есть иными словами, упрощенно можем сказать, что это лимит на вывод. Это будет большинству понятнее. Итак, у нас есть недельный лимит на вывод, на конвертацию, который составляет 50 от суммы вашего депозита. Что это означает? Например, вы инвестировали 10 тысяч долларов и у вас вывод в неделю составит 5 тысяч долларов, в месяц, соответственно, 20 тысяч долларов. То есть вполне себе нормальный такой лимит, но если вы находитесь на пакете, к примеру, 100 долларов, то здесь уже как-то маловато. Да? То есть в неделю 50 долларов, а в месяц 200 долларов. Если вы хоть как-то, хоть чуть-чуть начнете строить структуру, то вы тут же в этот лимит упретесь и вам нужно будет делать апгрейд. Далее, следующий лимит, это лимит на прибыль общий, x5 либо x6. То есть что это означает? То есть это общий лимит на прибыль, который вы можете вывести с компании, которая может быть максимум в 6 раз превышающей ваш депозит. Например, вы инвестировали сюда 10 тысяч долларов. То есть, соответственно, ваш общий лимит составит 60 тысяч долларов. То есть, как только вы 60 тысяч долларов всего вывели из компании, заработанных ваших средств, соответственно, 61 тысяча уже компания вам конвертировать не даст. И для того, чтобы дальше выводить заработанные средства, вам нужно будет повысить свой лимит, то есть повысить свой депозит, то есть сделать реинвест. Доинвестировать, да, то есть увеличить сумму депозита, соответственно, за счет этого увеличится и недельный, и общий лимит на вывод, да. И, соответственно, есть просто ограничение в 25 тысяч долларов, вывод недельный, да. То есть это вывод общий, общий лимит, скажем так. Да? Также есть у нас такое понятие, как возврат депозита, то есть вы инвестировали деньги, вы зарабатываете деньги, выводите их постоянно, и у вас есть возможность в конце года, то есть через год ровно, у вас есть возможность забрать тело депозита, то есть забрать свои изначально инвестированные деньги и вывести их. То есть если брать и смотреть с точки зрения просто обычного инвестора, который не строит сеть, то есть это идеальные условия. То есть в эти лимиты вы никогда в принципе упираться не будете. То есть вы инвестировали, соответственно год ваши деньги проработали, вы целый год получали чистую прибыль, потом в конце года можете забрать тело депозита и все на этом. Да? То есть вот таким образом это работает. Также есть графа промо, как вы, наверное, заметили, здесь стоят везде плюсы одинаково. То есть, что это означает? Это означает, что впоследствии мы, то есть, компания будет выставлять какие-то промо-товары, промо-услуги, возможности, в общем, одним словом. И мы за свои внутренние деньги то есть не выводя их, не конвертируя в монету SSC, да, то есть из внутренних денег, из этих долларов делать какие-то определенные покупки и так далее. А, то есть, не а, подвергая, скажем так, эти суммы, конвертации и лимитам. А, ну, и сейчас кто-то может возразить и сказать, что ну лимиты это не очень хорошо, потому что я в них могу теоретически упереться, и мне придется делать реинвест, а я как бы лишние деньги платить не хочу. Ну, соответственно, если вы просто инвестор, вы в эти лимиты не упретесь. Если вы пришли сюда зарабатывать на построении структуры очень большие серьезные деньги, то. Для нас, для всех в такой ситуации эти лимиты только на руку и они выгодны всем в разы, то есть мы в разы будем зарабатывать больше, чем если бы этих лимитов здесь не было. Просто объясню почему. Например, вы строите структуру и если бы лимитов не было, то вы зарабатывали бы деньги в основном только от вновь прибывших партнеров. Вот сегодня новый человек где-то там зарегистрировался, неважно в какой глубине. Он оплатил пакет, часть этой суммы оно разошлось по партнерской программе, все заработали разово, и все дальше. То есть дальше человек ну, либо он строит структуру и также новые партнеры уже приводят новый оборот, да? а от старых партнеров, соответственно, уже как бы, ну, дополнительных инвестиций не было бы. То есть, здесь при таких условиях, при таком лимите мы будем зарабатывать многократно со всей структуры, то есть и от новых партнеров, и от старых существующих партнеров, от всех. Почему? да? Потому что мы будем строить структуру, наши партнеры будут строить структуру, приглашать новых людей, новых инвесторов и периодически упираться в какие-то определенные лимиты и делать апгрейд, то есть реинвест, то есть заново покупать еще больше, увеличивать свои депозиты. Соответственно, каждый реинвест, каждая новая покупка, она точно также по структуре будет расходиться и мы также будем получать по всем видам бонуса, которые я вам сейчас и озвучу. То есть это означает, что мы за счет этих лимитов будем зарабатывать в 2, в 3, а то и более раз. И это очень и очень выгодно для всех нас, друзья. То есть, по крайней мере, для тех, которые пришли сюда строить структуру и зарабатывать действительно большие серьезные деньги, друзья. Итак, двигаемся дальше. Дальше у нас идет бонус за активность. Что это означает? То есть, впоследствии, начиная со второго месяца, то есть вы приобрели пакет, неважно в какое время вы это сделали, то есть первый месяц все включено, начиная со второго месяца у нас есть такое понятие, как абонентская плата. Абонентская плата за партнерскую программу, друзья. То есть, если вы эту абонентскую плату не оплачиваете, то, соответственно, у вас все, что вы зарабатываете, это ваши деньги. С инвестицией, да, то есть вы зарабатываете вот эти до 20% в месяц, спокойно зарабатываете, спокойно выводите и все. Но партнерская программа в такой ситуации у вас будет неактивна. То есть, для, если вы хотите, если вы пришли строить именно сеть, да, то есть нужно будет со второго месяца оплачивать абонентскую плату в размере 50 долларов. Но мы оплачиваем эти деньги не просто в компанию, отдаем, то есть компания эти деньги себе в принципе не забирает. То есть она сделал нам вот этот бонус 10 линий в глубину по 10 процентов в каждой линии то есть 10 на 10 у нас получается 100 то есть компания все 100 процентов она нам готова обратно отдавать нам активным партнерам которые строят структуру то есть соответственно кто-то может предположить абонентская плата это не очень хорошо потому что никто не хочет деньги платить лишние да но как бы возникает здравый вопрос, то есть если человек не хочет платить деньги вообще, то как бы ему и сюда заходить-то не нужно. Но да? ну, зарабатывать хотят все. То есть все хотят получать, но никто не хочет платить. Как бы. Ну, откуда тогда возьмутся деньги? То есть из ничего что-то никогда не возникает. То есть всегда, чтобы что-то заработать, соответственно, нужно сделать какие-то определенные обороты. И Естественно, нам, активным партнерам, то есть все, кто сюда пришел зарабатывать большие деньги на построении именно структуры, да, то есть логично, чем больше у нас будет бонусов, чем больше у нас будет, соответственно, возможностей для заработка, тем, соответственно, мы будем все больше зарабатывать. Так, Итак, у меня походу пропал звук. Сейчас я попробую перезайти. А, друзья, поставьте, пожалуйста, в чат плюс либо минус, как меня слышно. Если меня слышно хорошо, то, соответственно, поставьте плюсик. Если слышно плохо, то минус. Угу. Звук есть. Отлично, звук есть. Будем тогда продолжать. Меня почему-то выбросило из комнаты и, возможно, там последние секунд 10-15 звука не было отлично друзья спасибо а, то есть ну повторюсь коротко да то есть всем нам партнерам которые пришли сюда зарабатывать деньги от партнерской программы зарабатывать серьезные деньги и выводить да то есть нам всем в принципе логично чем больше бонусов чем больше возможностей для заработка тем соответственно и лучше да потому что мы от этого будем зарабатывать все больше больше и больше причем линейка она дает нам определенную стабильность потому что если вы по линейке Сделали определенную команду, определенный объем, то есть вы эти деньги будете постоянно, ежемесячно получать стабильно, да, то есть меньше уже не будет, будет только больше. Итак, самый интересный, самый главный, самый выгодный бонус это бинарный бонус. То есть здесь такой неправильный, некорректный перевод, да, то есть парный бонус. Ну, все мы привыкли, мы все понимаем, что это бинар. То есть, тот, кто знает, что такое бинар, я думаю, вам объяснять это не нужно, но. Для тех, кто еще не знаком с бинаром, я все-таки объясню. На сегодняшний момент бинарный бонус – это самый выгодный, самый прибыльный бонус вообще в мире. И это не мои предположения, это не мои доводы, это факты, это реальность. И если мы пойдем и посмотрим в интернете на общие ресурсы, да, глобальные, международные, независимые, то мы увидим, есть рейтинги компаний, есть рейтинги топ-чеков всех компаний мира, всех стран. И, соответственно, самые топовые чеки в большинстве в своем подавляющем – это люди, которые работают в компании, где есть именно бинарный маркетинг, друзья. А теперь мы сейчас с вами разберем уже непосредственно почему. То есть почему этот бонус он настолько выгоден, почему он интересен и почему люди зарабатывают так быстро и такие большие деньги. Да потому что здесь всего лишь две ноги, две ветки – левая команда и правая команда. То есть мы поставили одного человека влево, одного человека вправо и закрыли бинарную квалификацию. То есть На минуточку друзья хочу заострить внимание. Бинарная квалификация обязательно для того, чтобы у вас заработал бинар. Многие этого недопонимают и сразу начинают строить только в одну ногу в итоге. А вторую как бы забывают и вообще туда ни одного человека не ставят. То есть для того, чтобы бинар заработал, вам нужно обязательно поставить одного человека влево, одного человека вправо без учета перелива, эти люди должны быть оплачены, то есть быть активными, минимум на 100 долларов, естественно, это минимальный пакет, и вы точно так же должны быть активны и оплачены минимум на 100 долларов, друзья. Только после этого уже начинает работать бинар, и вы дальше уже строите бинар в ту ветку, которая вам наиболее выгодна, то есть вашу короткую ветку. Одна из этих ветвей она будет спонсорская, то есть она совместно со спонсорами, и по ней будет идти перелив от вышестоящих партнеров. То есть как это работает? Вы поставили одного влево, одного вправо, а второго, третьего, пятого и так далее всех последующих партнеров куда вы будете ставить? У вас всего лишь две ноги, у вас нет третьей, четвертой там и так далее. Да? То есть всего две. И соответственно вы ставите людей в вашу короткую ветку туда, куда вам выгоднее. Да? И человек, новый человек, он будет вставать в структуру самым крайним, самым последним, то есть под самого нижнего вашего партнера, в самый конец. Это называется перелив. Да? То есть следующий партнер пойдет под этого человека вниз. Все это по одной линии, по одной ветке будет идти. Но тем не менее это и называется перелив, друзья. И, соответственно, тут, грубо говоря, если так подумать, то до 50% вам спонсоры помогают физически строить этот бизнес не просто как бы информационная поддержка а именно за счет переливов они вам в одну ветку ставят партнеров и за счет этого вам работы становится меньше почему потому что вы строите всего лишь в одну ветку большей своей частью до да, преимущественно и каждый раз когда вы в вашей короткой ноге у вас образовывается какой-либо оборот то вы тут же получаете 10 процентов причем глубина Абсолютно может быть любая, хоть первая линия, хоть вторая, хоть десятая, хоть сотая, хоть миллионная глубина. Каждый раз, когда у вас в вашей короткой ноге происходит какой-либо оборот, то есть вы тут же получаете 10%, процентов, друзья. 10% это очень круто, это очень жирно, учитывая, что в любой абсолютно линии на любую глубину. Потому что если брать какие-то линейные маркетинги, например, да, то есть как правило там... Бывает часто, что и в первой линии нет 10%, да, и, как правило, проценты вниз уменьшаются. Либо часто бывает в линейках, что есть обрезание в глубине да? допустим, там 5 линий, и все, ниже 5 линий вы ничего не зарабатываете. Это часто бывает. Либо, соответственно, бывает разница между уровнями, да? то есть вас партнер догнал по уровню, и вы с этой группы людей ничего не зарабатываете. То есть это тоже частый случай. Поэтому бинар – это очень крутой маркетинг. Один из самых лучших. Для меня лично, наверное, самый лучший маркетинг. Потому что вы безгранично на любую глубину всегда будете иметь 10%. И, например, вы поставили человека лично, пригласили в короткую ветку. Человек зашел на 1000 долларов. Вы получили 180 долларов, друзья. Почему 180? Да потому что 10% – это 100 долларов. И за личное приглашение – это 8 процентов 8 долларов и того два бонуса складываем получается 180 долларов не считая линеек соответственно если это не вы лично пригласили на тысячу человек зашел да то есть в какой-то там 15 глубине например да то есть вы также как обычно получаете 10 процентов допустим с 1000 это 100 долларов со 100 долларов это 10 долларов да, с 10 тысяч это 1000 долларов и так далее причем человек делает реинвест и впоследствии и вы каждый раз получаете эти 10%, каждый раз получаете 8%. То есть все виды бонуса вы каждый раз будете получать при каждом апгрейде человека, при каждом реинвесте. И а, бинарный бонус это очень быстрый бонус. и Здесь нужно очень быстро думать, быстро принимать решение. Я объясню почему. Потому что здесь есть перелив, еще раз повторюсь, да. и каждый раз. А, когда идут новые регистрации, под вами, под вашими партнерами в самый низ идет перелив по одной из веток. Соответственно, вы можете после этого вебинара подумать, походить, день-два неделю соображать, скажем так, да. Но за это время могут зайти серьезные лидеры, которые могли бы стоять в вашей ветке, то есть быть в вашей команде. И, возможно, образовалась бы многотысячная команда впоследствии многомиллионная. Но из-за того, что вы, к примеру, подумали неделю и походили, поразмышляли, а потом все-таки зашли в маркетинг, да, то есть стали вебинар, вы пропускаете этот оборот. А когда вы быстро принимаете решение, то есть вы сразу же забили место в бинаре, и все, что после, уже идет под вашим аккаунтом, в вашей ветке в переливной, и вы же этот оборот не пропускаете. То есть все, что под вашим аккаунтом, будь то ваши личные приглашения, ваши партнеры в глубину, партнеры партнеров, будь это перелив от вышестоящих партнеров, это все ваши люди, то есть это все ваша команда. То есть вот этот момент нужно учитывать. Двигаемся дальше. И дальше у нас идет бонус за развитие. То есть это бонус процент от пассивного дохода всех ваших партнеров. То есть что это означает? Это означает мы, к примеру, ну... Выстраиваем сеть, да, то есть мы приглашаем инвесторов, активных партнеров, неважно, абсолютно все люди, которые заходят в команду вашу в бизнес, они приобретают инвестиционный пакет и получают бонус, пассивный бонус, до 20% в месяц. То есть они этот бонус будут получать в любом случае, при любом раскладе. Даже если будет праздник, там Новый год, например, да, то есть мы все прекрасно знаем, что как бы какие-то серьезные праздники, например, Новый год. То есть там чуть ли не месяц, как бы люди отдыхают, да, то есть работы нет. Но тем не менее, если работы нет, бинар, допустим, там замедлился в такой ситуации, потому что люди отдыхают, но пассивный-то доход иметь будут все любые, в принципе, дни. И это очень важный фактор, это нужно понимать. И процент этих пассивных денег вы будете иметь всегда. То есть, это означает, что если вы выстроили какую-то определенную команду и вышли на доход по этому виду бонуса например 1000 долларов в месяц то меньше этой 1000 долларов в месяц вы уже получать не будете то есть это как ваш оклад да то есть меньше которого вы уже не будете получать месяц то есть это ваша такая пенсия страховка я бы сказал да то есть сегодня по бинару там прошли обороты не прошли неважно но по линейке по этой линейке по бонусу за развитие вы будете получать всегда то есть вот это очень важный фактор. Причем я выше вам опять-таки рассказывал про определенные лимиты, да, то есть за счет чего люди будут делать периодически реинвесты и а, люди будут делать реинвесты, увеличивать свои депозиты, за счет этого они будут получать пассивный доход еще больше, а мы с этого зарабатываем процент. То есть мы с этого в итоге в деньгах, в живых, в долларах получаем еще больше, больше, больше и больше. То есть если вы вышли, к примеру, на 1000 долларов по этому виду бонуса то дальше меньше вы уже получать не будете, но эта сумма будет плавно, но в любом случае расти. То есть это очень интересный, очень выгодный бонус. И в совокупности с бинаром, в совокупности с бонусом за личное приглашение, да, с такими быстрыми жирными бонусами, это дает такую стабильность и дает такой вот грамотный баланс. То есть совокупность всех вот этих бонусов, которые мы сейчас здесь увидели, это такой грамотный коктейль, Который э, дает нам очень серьезные возможности, очень серьезный задел на развитие и дает нам очень серьезную возможность зарабатывать здесь большие деньги долго, стабильно и много, друзья. Потому что бинар, э, личка дают большие деньги быстро и сразу. Линейки это все э, стабилизируют и дают нам минимальную какую-то сумму, меньше которую мы уже получать не будем. Плюс за счет лимитов, которые я вам выше озвучивал. Мы будем получать многократно с одной и той же структуры будет увеличиваться у людей депозиты. По этой линейке мы будем получать больше. И все, если вы возьмете это в кучу, то получается просто мега жирный, выгодный маркетинг, друзья. То есть на сегодняшний момент я просто не вижу ничего аналогичного на рынке. Ничего более интересного и более выгодного, друзья. Итак, то есть по самому маркетингу я вам рассказал. И сейчас я вам хочу рассказать о дополнительных скажем так, возможностях от компании. Компания, помимо того, что она нам дала такую замечательную возможность зарабатывать очень серьезные деньги пассивно и активно по партнерской программе, соответственно, она нам дала еще и возможность отдыхать полностью за счет компании. То есть есть такое понятие, как Share Emotion. Это промоушен от компании. Да? И в чем его преимущество? Во-первых, это накопительный промоушен, это не из тех промоушенов, когда у нас стоит четкая дата, и мы до этой четкой даты должны сделать четкий оборот. На день опоздали, либо там на 100 долларов не уместились по оборотам, и мы не выполнили ничего, не получили. да, Это часто бывает, но здесь выгода как раз-таки в том, что этот... Промоушен он накопительный, вы его можете сделать за один день, можете сделать за месяц, можете за полгода сделать, неважно. Но если вы будете двигаться и хоть как-то работать по структуре, вы рано или поздно к этому промоушену в любом случае придете и вы его получите, и вы поедете в Таиланд за счет компании, друзья. Есть три варианта этого промо, я вам сейчас их просто быстро озвучу и потом уже немножко больше деталей вам расскажу. Да? Первое ⁇ это личный оборот 10 тысяч долларов, либо 20 тысяч долларов оборот структуры. То есть личный оборот ⁇ это не личные инвестиции, друзья. Личный оборот означает, что оборот в первой линии у вас должен быть 10 тысяч долларов. То есть вы должны пригласить лично сами определенное количество людей на сумму в общей сложности 10 тысяч долларов. То есть это может быть один человек, может быть несколько, неважно. Либо, соответственно, групповой оборот 20 тысяч долларов. Соответственно, неважно, общая вся глубина будет считаться. Да? То есть вы кого-то пригласили, ваш партнер пригласил и так далее. Любая глубина. То есть все это будет учитываться. Это по первый вид промо. В такой ситуации вам компания оплачивает проживание на вилле в Таиланде, на острове Пхукет. Развлекательную программу, то есть, соответственно, там. Различные поездки на острова. Острова это вообще очень круто, это отдельная тема. Там поездки на там, слонах, да, разные там экскурсии и так далее. То есть в ресторан вас обязательно сводят. Очень красивый и дорогой. То есть, ну, все-все-все за счет компании, друзья, плюс обучение. Плюс опять-таки общение между своими партнерами, обмен опытом и так далее. Потому что многие люди, особенно кто работает в интернете, друг друга не знают лично и работают удаленно. То есть это отличная возможность вам вместе познакомиться, обменяться опытом и уже, соответственно, работать совершенно на другом уровне. Далее, следующий промо. 20 тысяч долларов личный оборот, либо 40 тысяч оборот структуры. И здесь компания вам оплачивает все вышеперечисленное плюс перелет, друзья. То есть плюс вам оплачивают дорогу. Если вы сделали 40 тысяч личный оборот либо 80 тысяч оборот структуры, то компания оплачивает вам и билеты, и проживание, и всю развлекательную программу и так далее на два их. То есть можете поехать там с мужем, женой, хоть соседа с собой можете взять, неважно. То есть на двоих полностью все в этом плане включено. Минимальная личная инвестиция должна быть в размере 500 монеты SSC, да, то есть, ну, обратно сейчас по курсу это 1000 долларов, при условии, что на большую линию, на большую ногу приходится не более 50% оборота, то есть, что это означает? То есть, выстроить цепочку и в самом низу сделать необходимые объемы, чтобы поехали все, такого не прокатят, да, то есть, такого не получится, то есть, это означает, что у вас должно быть хотя бы минимум в двух ногах, но не обязательно как в бинаре, то есть, это может быть в одной ветке, а, то есть, короткой вашей ветке вы можете закрыть промо, но несколькими ветками, регистрациями, скажем так. Да. Соответственно, э, ну, у вас должно быть бокового оборота от вашей длинной ноги не, более чем, а, точнее, не менее чем 50%. Старт этого промо был 15 мая. И тех, кто зашел раньше, да, то есть э, до 15 числа, обороты они не учитываются. Они учитываются только с 15 мая, друзья. Вот, то есть как это работает? Вы закрыли этот промо, вы даете заявку в компанию, вас включают в ну, ближайшую группу, да, там человек 10 минимум, и, соответственно, как только набирается группа, вам назначают конкретные даты, оплачивают вам билеты и, соответственно, вы едете все вместе на, в Таиланд, да, на остров Пхукет. То есть вот таким образом это работает. Естественно, понимаем прекрасно, что если у кого-то, может быть, загранпаспорта нет, кто-то там по каким-то причинам не готов, поэтому вы заявку отправляете самостоятельно тогда, когда вы непосредственно готовы. Вы можете закрыть непосредственно вместе со своими партнерами это промо. Вы можете объединиться определенной целью, да, то есть поедем, давайте все вместе в Таиланд, сейчас поработаем вместе, серьезно друг другу поможем, а потом все вместе поедем и отдохнем и отпразднуем свою, скажем так, победу, да, свой определенный оборот, друзья. И здесь я вам настоятельно рекомендую это промо закрыть, потому что это очень круто, и я знаю прекрасно, что многие люди никуда не выезжали, не путешествовали, многие хотят, а многие как бы имеют возможность поехать, но все равно не едят, потому что ну, предпочитают купить что-то там, не знаю, из бытовой техники, Вместо того, чтобы поехать отдохнуть. А здесь, когда вы работаете, зарабатываете деньги лично для себя, и эти деньги вам тратить не нужно, а за это, за то, что вы себе же деньги заработали, компания вам еще и делает вот такой вот презент в виде данного промо, в виде этой поездки. И, соответственно, уже первая группа была в Таиланде. Я в эту группу входил, входил я и входила наша команда, ключевые люди, которые успели к этому моменту закрыть данное промо. Да? И, соответственно, мы были, вот, грубо говоря, не так давно. Не так давно мы вернулись с Таиланда. И вот сейчас я хочу вам включить просто короткое промо-видео непосредственно с места событий, да, чтобы вы просто увидели своими глазами, как это круто, по крайней мере частичку, передать вам этих эмоций. Да? То есть в словах это все равно не передать. За одноминутный ролик недельную поездку тоже невозможно передать, но по крайней мере чуть-чуть, хоть какую-то эмоцию вы возможно увидите. Now in Thailand, on the Phuket Island. We ride on elephants, travel to the islands, communicate, exchange experiences. Everything's so cool and nice, and we're inviting you. The Sentara Company made a promotion special for this occasion. So for a certain amount of sailed coins, you get the chance to get on the Share Emotions event. It was like in the pictures, which you find on the internet. The dream came true, our strength is in our team share emotions leaders retreat number one the best place for team building relaxing and doing your favorite work follow the share emotion events come to us to have fun together zentera so is the love Синтера Sharing Coin. Вот, собственно, вы коротко увидели, что вас ждет впереди. Вы можете собраться с командой и поехать на эти острова. Я вам настоятельно рекомендую это сделать, друзья. И сейчас буквально... Немного по новостям пробежимся, и я вам дам возможность вы зададите все вопросы, которые у вас накопились, которые вас интересуют, и непосредственно мы к этим вопросам перейдем. Итак, соответственно, сегодня, 29 числа, 29 числа у нас включился, наконец, старофонд. Основная наша маркетинговая программа, которую я вам сейчас показал маркетинг. Да, и непосредственно мы все с вами перешли в Тера фонд. То есть до этого у нас шел токен сейл. То есть компания а, продавала свои токены, свои монеты. То есть мы по факту занимались чем? Мы покупали токены компании заранее. А, соответственно цена за это время определенно выросла. Да, то есть она с одного доллара поднялась до двух доллара в течение этих а, нескольких месяцев. То есть мы занимались тем, что мы заранее готовили структуру и непосредственно э, приобретали токены компании. 29 числа включился TerraFond и непосредственно все токены, которые мы заранее для этого подготовили, купили к TerraFond. Они автоматически все перешли в э, компанию, точнее в раздел тарафонда на сайт тарафонда и э, естественно они перешли в монете, естественно в SSC, да, автоматически конвертировались в USDH, то есть в доллар. И приобрелись пакеты на те суммы которые вы заранее заготовили и а, эти инвестиционные пакеты они уже включились в работу и уже пошли а, начисляться у вас проценты друзья то есть все очень просто компания это максимально упростила для того чтобы не писать какие-то лишние инструкции не заморачивать людей и прекрасно все понимают что кто-то в интернете каждый день кто-то туда чуть ли не раз в месяц заходит да и было бы обидно если бы человек готовился к трафонду, а, соответственно Вовремя не зашел в кабинет и не сделал какие-то действия, не купил инвест пакет. И не получает в эти моменты инвестиции, проценты, те, которые он непосредственно пришел зарабатывать. Да? То есть все очень просто, потому что мне ну, часто люди пишут: во всех чатах у нас уже непосредственно эта информация сотню раз прозвучала и повторилась. Но! Всегда, каждый день находятся люди, которые первый раз заходят, видят, что у них монет SSC нету на сайте Синтера. И о ужас, у нас пропали монеты, паника, и нужно обязательно написать чат, но не прочитать выше информацию, которая об этом уже обсуждалась, друзья. Поэтому я настоятельно рекомендую, я думаю, что потом это видео многие увидят, изучат и наконец-то поймут, что уже происходит. да? Что уже Тарафон включился и он уже работает. И все ваши инвестиции, они уже перешли на сайт Тарафонда, включились и на них уже наконец-то идут проценты, друзья. То есть вот это нужно понять. Это первое. Соответственно, сейчас у нас есть два сайта. Первоначальный сайт, мы все знали, что это временный сайт, чисто на токен сейл рассчитанный. Мы сейчас в любом случае все равно регистрируемся на этом сайте. То есть этот сайт, синтера.ио, это, грубо говоря, кошелек. То есть вы его можете пополнять 10 валютами, как и изначально это было. И там добавились новые возможности. Там теперь можно переводить с аккаунта на аккаунт. Там непосредственно можно переводить деньги на Терафонд. можно с Терафонда переводить туда без проблем. По протоколу ERC20 можно переводить деньги, соответственно, любому тоже опять-таки на кошелек либо на внешний кошелек, который работает на протоколе ERC20, друзья. Ну, заранее, ну как бы не буду вам сейчас объяснять, что такое ERC20, протокол, друзья. Это не эфир, как некоторые считают, это протокол, на котором написан эфир, да, то есть. На этой базе, соответственно, создана данная криптовалюта. И на этом протоколе можно как бы ну, на внешние кошельки отправлять деньги и так далее. Мы уже в первый же день, соответственно, этим протоколом воспользовались, отправили туда-сюда в разные направления деньги. Мы зашли, я вам сбрасывал в чаты в партнерский, я вам сбрасывал ну, блокчейн. Да, то есть это, эти все транзакции, их видно на блокчейне. То есть это о чем говорит. Кто не в курсе да кто не криптовик то есть это говорит о том что это настоящая полноценная криптовалюта которая имеет блокчейн да и на базе этого блокчейна мы все эти транзакции видим да то есть мы на внешнем ресурсе на блокчейне мы видим все вот эти транзакции переводы это означает что монету можно хранить на совсем чужом кошельке который на данном протоколе естественно работает поддерживает этот протокол то есть. ну и соответственно все да то есть это все элементарно просто и я знаю, что многие люди заняли места а, на еще в предстарте на токен сейл себе и соответственно э, ну, ждали чего-то. Да? То есть кто-то начал работать сразу, кто-то сомневался, кто-то ждал, кто-то не верил до конца, кто-то говорил, что у них криптовалюта не будет, что это все разговоры и так далее. Но, друзья, вот вы дождались. Вот у нас непосредственно Тарафонд, наша основная программа. Мы уже зарабатываем здесь деньги. Соответственно, эти деньги уже там выводятся, спокойно переводятся, друзья. Все работает идеально, как часы. То есть компания все, что она обещала, она выполнила. То есть компания выполнила все свои условия, сделала это в срок, все работает четко, все работает замечательно. Деньги заводятся, выводятся, проценты начисляются, по маркетингу все работает, начисляется. Соответственно, все очень круто, друзья. И а, то, что это настоящая криптовалюта, в принципе в этом мы все убедились в первый же день я вам сбрасывал непосредственно ссылку даже не скриншот я вам сбрасывал а сбрасывал ссылку и вы могли на внешнем ресурсе увидеть на блокчейне транзакции переводы данной криптовалюты друзья то есть все работает очень даже хорошо поэтому те люди которые чего-то ждали не ждали да то есть соответственно у вас такие есть партнеры вы их разбудите, пожалуйста, покажите им в дальнейшем это видео, донесите до них информацию, что как бы пора просыпаться, что компания выполнила все свои обязательства, но на данный срок, по крайней мере. да, То есть есть у нас white paper, белая бумага, да, где написано поквартально, что за каким этапом будет включаться, развиваться в компании. Она на данный квартал, на данный этап все, что должна была сделать, она, в принципе, вот, мы видим, уже реализовала. Сроки, все уложилось, успело, то есть все замечательно, все работает, друзья. Поэтому, те, кто ждали, ожидали, пожалуйста. Они, если будут в курсе, я думаю, уже начнут работать, включится в работу. Да, я их всех прекрасно понимаю, потому что рынок у нас сегодня нестабильный, много всякой, скажем так, ерунды у нас в интернете и на рынке. Поэтому. Кто-то разобрался поверхностно, кто-то решил занять позицию ожидательную, но вот как раз пришел тот момент, тот момент, которого вы все долго ждали и ожидали, друзья. То есть это очень важно, и сейчас я думаю, что мы начнем наконец-то работать в полную силу, и у нас пойдут очень-очень серьезные обороты, друзья. Потому что на сегодняшний момент... У нас конкуренции нет вообще на рынке. Да? То есть мы на данный момент самая крутая команда, самая крутая компания и у нас самые крутые возможности, друзья. Поэтому вот эти моменты, пожалуйста, донесем до всех своих партнеров. Я понимаю, что это будет не за день и даже не за неделю, потому что многие заходят в свои там, кабинеты не так часто. Немногие заходят вообще в интернет достаточно часто потому что сейчас у нас уже естественно лето сезон начался и многие кто там на море уехал кто где еще как отдыхать поэтому естественно летом обороты немножечко спадают, мы это все прекрасно понимаем знаем но тем не менее мы будем работать будем работать активно и брать новые рынки новые верхушки новые возможности друзья а, собственно какая ситуация у нас сейчас непосредственно с пополнением кошельков, точнее, ну, в принципе, как мы сейчас работаем. да? То есть, если нам необходимо, если нам необходимо пополнить, купить инвестиционный пакет в Тарафонде, то мы можем пойти ну, разными путями. да. На данный момент, ну, в ближайшие дни, включится exchange обменник да, в, самой, в самом Тарафонде. То есть он там уже есть, он просто как бы сейчас неактивный, да, то есть его сейчас последние моменты дотестируют и включают. Все, то есть будет внутренний обменник, и первая будет пара, блокчейн, SSC, да, и так далее, наоборот. Далее. Соответственно, сейчас для того, чтобы пополнить, для того, чтобы купить пакет, да, то есть, что необходимо сделать? Для этого человеку нужны монеты. Монет сейчас на руках практически ни у кого нет. Почему? Да потому что ну, мы все эти монеты, что мы заготовили, для старта Терафонда, мы, соответственно, эти все монеты потратили, приобрели пакеты на эти монеты. Да? То есть у нас сейчас на руках очень мало монет. То есть те люди, которые сейчас первые бонусы начали получать, сейчас вот бинар закроется у нас в пятницу. И, соответственно, вот первые какие-то ощутимые деньги будут на руках у людей. И их просто вот, ну, мгновенно тут же снесут люди и купят и приобретут пакеты. Да? Вот. То есть, для того, чтобы приобретать пакеты, вопрос номер один у нас был, наверное, за все это время в чатах, мы по той же самой старой схеме заходим на сайт sintera.io. Точно так же все у нас происходит. То есть, во-первых, мы регистрируемся по той же самой реферальной ссылке. Все ссылки реферальные у нас сохранились, они выглядят точно так же: Синтера. и так далее. Если вы зайдете на сайт Тарафонда и там зайдете в профиль. У вас будет точно такое же окно, как это было у нас на Синтера.ИО. Да? Там будет ваша реферальная ссылка, та же самая, на базе Синтера.ИО. Там выставляются ноги лево-право и так далее. То есть это все в профиле на Тарафонде. То есть структуру, все вот эти моменты с сайта Синтера.ИО забрали и включили их чисто вот в наш непосредственно основной маркетинг, в наш кабинет Тарафонда. И это правильно. Остальной... Сайт Sintera.io, он остался для нас как кошелек, ну и в принципе мы на этом сайте сейчас регистрируемся. На этом же сайте по той же самой технологии есть инструкции, они остались те же самые инструкции. По ним мы можем, имеем возможность также завести топ-10 криптовалют, за счет них вот там, биткоином, эфиром можем завести деньги туда в этот кошелек. За них купить монету SSC, соответственно, нажать кнопочку в Терафонд, они улетают у нас в Терафонд и висят на балансе SSC. Далее, то, что они лежат на Терафонде, это не означает, что мы инвестировали деньги, там работают. Вы их также можете обратно туда-сюда гонять сколько угодно. То есть нам, чтобы сделать инвестицию в Терафонд, необходимо будет... там на главной странице вписать количество монет SSC, которые мы инвестируем, минимум 100 долларов. Нажимаем инвестировать и, соответственно, деньги пошли в эту секунду в работу. Все. Они переконвертировались с SSC, переконвертировались в USDH, то есть в доллар внутренний. И все. На эту сумму у нас начисляются проценты уже. У нас, соответственно, активация происходит, партнерская программа и мы начинаем с вами работать. То есть это все, что касается по регистрации, друзья. Соответственно, в дальнейшем можно будет и непосредственно на сайте Трофонт сделать пополнение, да? То есть, ну, для этого. Нужно соответственно, чтобы сейчас включили exchange. Да? Потому что сейчас есть возможность пополнить биткоином депозит биткоина на терафонде, но дальше этой операции вы никуда не уйдете. И, естественно, потом придется вывести оттуда же. Да? То есть там просто есть тоже так же кошелек: туда можно биткоины завести, можно оттуда их вывести. Вот. Но, а Оплата у нас пакета происходит только исключительно за монеты SSC. То есть если вы заведете биткоином, то с биткоина вы оплатить не сможете в Тарафонде. То есть включат соответственно экшенджер, то есть обменник на Тарафонде. И вы в такой ситуации сможете непосредственно на сайте Тарафонда завести биткоин, например. И внутри поменять на SSC, за SSC купить непосредственно инвестиционный пакет. Будет гораздо проще. Хотя и сейчас тоже так же все элементарно. На сайте Синтера.io все равно человек регистрируется, он в любом случае есть. Это кошелек, непосредственно там топ-10 криптовалют спокойно завели. Даже если не имеете кошелька, есть инструкции, как это сделать элементарно. Мы сейчас их не будем обсуждать, они есть в видеоформате, пожалуйста, пользуйтесь. Они есть на сайте Global Shark, друзья. То есть по такой же схеме. То есть единственное, что многие люди путаются. Раньше вот в инструкции там большая синяя кнопка «Купить SSC». Да, прям по центру фактически была. Сейчас вместо нее кнопки другие. То есть в тарафон -то отправить, перевести другому человеку. Либо там по RC20 перевод сделать. В левом меню всегда там был раздел ssc и там была кнопочка buy на английском языке Ее нажимаете и то же самое окно выскакивает где вы вписываете вверху количество монет которые вы готовы купить там же курс написан и ниже вписывайте списание с биткоина с эфира и так далее то есть откуда списать сколько количество монет купить нажали купили все у вас монеты появились нажали кнопку в тарафонд, улетели в тарафонд, нажали купили инвест пакет все у вас деньги в работе все элементарно просто друзья для тех людей которые, ну, соответственно, не хотят лишний раз заморачиваться, да, то есть у нас есть команды, которые работают непосредственно на земле, то есть офисы сейчас будут открываться, то есть мероприятие у нас сейчас в ближайшее время будет, второе уже мероприятие будет в Казани, первое уже было довольно успешно и сейчас проходит второе, 5 числа, и в чатах есть информация об этом, да, соответственно, все очень круто развивается, да, также у нас там... На Дальнем Востоке люди по земле работают, то есть в других странах по земле работают. Вот Грузия включилась, я знаю, тоже по земле работает. То есть для простоты, для удобства у нас создан чат на базе Telegram. Обменник чисто для команды Global Shark, друзья. Никого лишних мы туда добавлять не будем, чисто между собой, чтобы мы все друг друга знали, друг другу доверяли и никаких лишних вопросов не возникало. То есть я думаю, что на базе этого Обменника нашего будет гораздо проще, то есть человек хочет купить монету, кто-то хочет продать эту монету, вывести свои деньги. И вы, например, сразу минуя все эти лишние транзакции, минуя биткоин, можете купить за рубли, за гривны, там, за тенге, за что хотите. То есть напрямую лишнюю транзакцию минует. То есть, ну, этот обменник он всегда у нас будет. В любом случае кому-то это всегда будет удобнее, а кому-то впоследствии будет, например, удобнее э, там, на биткоин менять или какие-то другие впоследствии валюты, которые будут добавляться на внутреннем обменнике. А компания еще до запуска Тарафонда говорила о том, что изначально будет включен обменник внутренний. И только через два месяца, по истечению двух месяцев, они внедрять будут уже внешние обменники. То есть те биржи, которые непосредственно давно существуют. Да, то есть мы будем выходить на эти биржи, но спустя пару месяцев. Это необходимая мера, я считаю. То есть когда я это услышал, я понял, что люди в компании грамотные сидят. И я каждый раз в этом убеждаюсь и понимаю, что у нас очень грамотное руководство, которое ведет нас к очень хорошим, солидным результатам в будущем финансовом, друзья. То есть два месяца это как раз то время для того, чтобы эта валюта, отлежалась, то есть чтобы у нас рынок уже определенный сформировался за эти два месяца мы уже наладим свою структуру, то есть купли-продажу, вывод-ввод, все вот эти моменты и, соответственно, уже образуется четкий спрос на данную криптовалюту, то есть определенный дефицит и так далее, и монета уже устоявшаяся выйдет на внешние биржи и дальше уже на внешних биржах на нее не смогут повлиять спекулянты, скажем так, да? Потому что все мы понимаем, что спекулянты могут там Соответственно, делать различные там определенные действия, да, за счет чего монета может взлететь, упасть там, и так далее. Это частые такие моменты, поэтому компания пошла правильным путем, она взяла такой зазор промежуток определенный и после этого уже э, будет листинг на CoinMarketCap, выйдут определенные биржи, какие биржи конкретные, я вам сейчас отвечать не буду, это будет в официальных новостях, вот тогда вы это все и узнаете. Вот. Но на данный момент вот есть уже Внутренняя биржа сейчас включается. У нас есть в Global Shark своя внутренняя биржа. Да? У нас в любом случае самая крупная команда русскоязычная по всему СНГ. То есть, соответственно, у нас самая крупная биржа <соединяющая> русскоязычная на данный момент. Да? То есть, что касается наших СНГ-шных валют, рубли, доллары, гривны и так далее. То есть, ну, это будет гораздо, наверное, удобнее. Да? Поэтому, кто не в курсе, зайдите в чаты партнерские, кто партнеры уже, и там. Есть ссылки, все это есть. Чужим людям ссылки не даем. То есть человек пока не партнер, мы туда не даем, не запускаем. Потому что смысла в этом нет, если человек еще не партнер, у него и менять как бы нечего. Да? То есть у него нет денег для обмена. Соответственно, когда ему необходимо купить для того, чтобы э, приобрести пакет, да? То есть мы помогаем. Вот таким образом, это сейчас на данный момент работает, друзья. Поэтому, как бы, ну, основные моменты, основные вопросы, я думаю, я снял по новостям, что касается. Есть уже определенные обзоры, кое-какие инструкции у нас в командных чатах. То есть, ну, не проблема. Обзор сегодня вот человек записал, партнер. И, ну, как бы это сейчас вот у нас плавно, постепенно в систему, мы все это вживим также добавим, да, и у нас будет уже полностью все обновлено. Ну, за один день это, естественно, не делается, потому что, ну, полностью новый сайт включился, кое-какие моменты поменялись и непосредственно нужно записать все новые инструкции, новые, новую презентацию сейчас запишем, все новое. Соответственно, сегодня, на сегодняшний день у нас первая презентация, то есть первый вебинар про непосредственно уже действующий Терафонд. Это очень важный, знаменательный момент, друзья, и я думаю, что мы все этому рады, да. То есть на сегодняшний момент я знаю, очень многие люди достаточно серьезно работали, пришли к хорошим результатам, и сейчас у них будут уже хорошие деньги, скажем так. Да? И я этому очень рад. Я рад тому, что в нашей команде очень сильные лидеры. Я рад тому, что есть много людей, которые, может быть, не имеют большого опыта, но они стремятся, они работают и они делают то, что мы им рекомендуем. И у них есть результаты, финансовые результаты. И в ближайшее время мы завалим весь интернет результатами, чеками. И все поймут в очередной раз, что самая лучшая команда, друзья, это Global Shark. Непосредственно для тех, кто, в принципе, впервые, да, или, или там давно наблюдает уже за нашей командой. То есть на сегодняшний момент, куда бы мы ни зашли в интернет, в YouTube, там, в социальные сети, Google, Яндекс. неважно. То есть, в принципе, все, что вы будете искать по Терафонду Синтера, это все команда Global Shark, друзья. Почему? Потому что у нас самая крупная, самая профессиональная команда русскоязычная. У нас есть система для полной автоматизации бизнеса в интернете. Система, с помощью которой вы можете однажды ее настроить и получать трафик, получать партнеров в ваш бизнес. Но есть определенные такие моменты, различия и нюансы. Да? Вы можете строить бизнес с компанией Синтера в Тарафонде, где угодно, неважно. Да? То есть условия от компании одни и те же. Но есть кардинальная разница между тем, в какой структуре, в какой команде вы находитесь. Потому что если вы находитесь в команде Global Shark, в структуре Global Shark, непосредственно у вас есть система для автоматизации бизнеса, и у вас есть доступ к закрытую виб-зону, что очень важно. То есть что это такое? Это можно сравнить, к примеру, если у вас будет самый крутой гоночный автомобиль, но с пустым баком нет бензина. Соответственно, вы... Далеко не уедете, точнее вы с места не сдвитесь. То же самое и Global Shark. Если у вас вы зарегистрировались в Global Shark, но нет доступа в закрытую веб-зону, как бы бизнес свой вы на автомат не поставите. Толку с этого будет мало. Поэтому это легко проверяется. У нас в системе есть верификация. Непосредственно, если вы находитесь в нашей команде, вы отдаете данные на верификацию, вас проверяют. То есть, как это происходит? Вы даете свой имейл, на который вы зарегистрировались в Синтеру. Делаете скриншот кабинета о пополнении, какое пополнение у вас было. И непосредственно э, отправляете эти данные нам. Мы проверяем. То есть можно в, непосредственно в линейке посмотреть информацию. Находитесь ли вы в нашей структуре, либо нет оплаченного, либо нет. И все как бы на этом. То есть если вас там нет, то непосредственно доступа в веб-зону вы никогда не получите. Купить тоже не сможете. То есть только для фактических партнеров команды Global Shark. То есть вы должны быть оплачены минимум на 100 долларов по факту иметь депозит не купить монет друзья купите монет это не считается за партнера за нашего вообще то есть по факту депозит минимум от 100 долларов в террафонде вот только этот человек является партнером полноценным ну естественно должен находиться в нашей структуре друзья а, таких партнеров мы открываем веб-зону таких партнеров мы добавляем в партнерские наши чаты есть партнерский чат в, в, в телеграме Недавно сделали в WhatsApp и в Skype самый большой. Три партнерских чата, то есть где только фактически партнеры, где непосредственно все новости основные, обсуждения, фишки по развитию бизнеса и так далее. То есть там, где нужно обязательно быть. А также есть предварительные чаты для тех людей, которые просто хотят последить за новостями. Я сейчас их сброшу сюда. А, те люди, которые впервые, кто еще не зарегистрирован кто еще не в курсе, что, как, чего и зачем, заходите в предварительные чаты, следите за информацией, там новости периодически, там, когда вебинары вот такие следующие будут выходить, то есть просто следите, какие-то вопросы можете задавать, вам там всегда помогут. Я думаю, что с этим моментом вы все поняли, да. И что необходимо будет сделать непосредственно сразу же после того, как этот вебинар закончится. Сейчас я вам дам время на вопросы, но как только закончится вебинар, я вам настоятельно рекомендую обратиться к тому человеку, который вас сюда пригласил, к вашему информационному спонсору и задать уже непосредственно ему конкретные такие уже вопросы наводящие, попросить дополнительную информацию, white paper, какие-то дополнительные видео и инструкции. Систему попросить, ну и уже соответственно с ним определиться и решить, как вы будете действовать далее. Это первое. Если вы с этим человеком не знакомы еще лично, то есть пришли с интернета, если вы пришли с системы, зайдите обратно в систему Global Shark, там есть соответственно все контакты вашего пригласителя. Свяжитесь с ним по этим контактам. Пообщайтесь, познакомьтесь, вам с этим человеком работать. Если вы пришли не с системы, пришли там социальных сетей, с других источников, то есть вернитесь туда Возьмите контакты, то есть там, где вы взяли ссылку на данный вебинар, пожалуйста, вернитесь туда и познакомьтесь с тем человеком, который вам эту ссылку на вебинар дал. То есть это очень важно. Второй фактор. Выясните у него по факту, является ли он партнером команды Global Shark, друзья, фактическим партнером. То есть даже если он не оплачен, это не страшно. Главное, что если человек находится в структуре Global Shark, значит и вы будете в итоге находиться в структуре Global Shark. Значит вас впоследствии верифицируем и у вас будет открыта VIP зона и вы попадете во все наши партнерские чаты и будете работать вместе в команде. Вам помогут выйти, вас просто вытащат на результат, на финансовый результат, друзья. Если человек не в нашей команде, соответственно, и вы не будете в нашей команде, и вам тогда не видать ни партнерских чатов, ни, соответственно, веб-зоны, никакой помощи от нас, ну соответственно, ничего. То есть там уже рассчитывайте чисто на свои силы, уже общайтесь со своим пригласителем и уже непосредственно к нам отношения вы иметь никакого не будете. Единственное, хочу сразу предупредить, что нашим брендом часто пользуются люди, которые на это право не имеют, да? то есть люди, которые вне нашей команды, но ну, прикрываются нашим, скажем так, логотипом, нашим брендом, и многие люди просто идут, не проверяя, и потом оказывается, что человек не в команде, ему отказано в доступе в веб-зону. а человек оплатил деньги непонятно куда, и он брошен, у него нет ни команды, ни спонсора, ничего. Поэтому, друзья. Правильно делайте выбор, проверяйте все. То есть вы можете зарегистрироваться и до оплаты сбросить email на проверку, на верификацию и заранее уточнить. То есть, находитесь ли вы в команде Global Shark, либо нет. Если нет, уже будете делать выводы самостоятельно. Мы вас тут никак уже не пытаемся убедить либо переубедить. То есть, это дело ваше. Главное, чтобы вы об этом заранее знали и могли сами лично сделать правильный для себя выбор. Все. Следующий шаг. После того, как вы это все сделали и убедились, где вы находитесь, соответственно, задали конкретные наводящие вопросы, определились. Следующее, третье, что необходимо сделать, это нужно забить место в бинаре, друзья. То есть обязательно нужно занять место в бинаре, потом уже можете думать, гадать, искать там деньги на оплату и так далее. Самое главное, займите себе место. Потому что пока вы думаете, пока вы соображаете, пока вы с этой мыслью пойдете переспите, пока у вас возникнут какие-то вопросы. Если вы заняли место в бинаре, то пока вы занимаетесь посторонними делами, у вас идет перелив плавненько. То есть ваши вышестоящие партнеры они в этот момент уже работают и уже кого-то ставят вам в перелив. Соответственно, вы просто если этого не сделаете, если вы это отложите на долгий какой-то срок, за это время зайдут люди, которые могли бы быть в вашей структуре, с которых вы впоследствии могли бы зарабатывать деньги, друзья. Поэтому не пропускайте. Я понимаю, что каждый человек свою финансовую выгоду всегда понимает, чувствует, и это своя тельняшка ближе к телу, скажем так. Да? Поэтому я всегда делаю на это акцент, друзья. Впоследствии позже все равно придете сюда, будете строить структуру. Но просто за этот момент пропустите людей, и они уже окажутся выше вас. И, соответственно, оборот, какого-то оборота вы просто лишитесь. Не, не делайте так, не пропускайте, не проходите мимо такой возможности, как занять место в вебинаре. Обязательно это сделайте, друзья. Итак, давайте сейчас по вопросам я вам сбросил вот предварительные чаты в Телеграме, ВКонтакте и в Скайпе, да, то есть можете непосредственно туда, кто еще не нету кого там, да, то есть кто не партнер, кто впервые, можете зайти в предварительные чаты, это общие предварительные чаты, вам там множество людей всегда в чем-то смогут помочь, рассказать, ответить на какие-то вопросы, и там есть новости. По вопросам, если есть какие-то, остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их сейчас в чат, если выше какие-то вопросы задавали но они уже давно прокрутились да соответственно можете их продублировать и сейчас я постараюсь на все ваши вопросы ответить друзья так кто-то тут какую-то ссылку скинул не будем по ней пока переходить так вообще-то кроме голосования перед тем как Переводить автоматом все монеты в Терафон, надо было дать возможность партнерам самим решить, что делать с этими монетами и сколько отправить в Терафонд. Ну, этот вопрос как бы мы обсуждать вообще не будем. Если вам что-то не нравится, напишите в службу поддержки компании Синтера, да? То есть мы вообще-то лично шли в компанию непосредственно на основной маркетинг и строили структуру, давали информацию по маркетингу Терафон, друзья. То есть мы сюда непосредственно заедем. Так. Пока компания... из за месяца, пока компания выйдет на внешнюю биржу, много воды утечет. Какая вода, о чем вы говорите, вообще непонятно, ребята. То есть вы тогда хотя бы пишите конкретный вопрос. То есть, что касается, как бы, монеты вводятся, монеты выводятся. Есть внутренняя биржа, будет внешняя биржа. От этого вообще ничего, ровным счетом, не поменяется. Даже если мне, в принципе, по барабану, мне даже внешняя биржа не нужна. От этого ничего абсолютно не меняется. Будет она, не будет она. Она, естественно, конечно же будет, но на курс это как-то особо там не повлияет, друзья. Да и вообще нам этот курс, в принципе, он особо роли вообще не играет никакой. Мы инвестируем. Мы пришли все сюда, в Тарафонд. Мы пришли зарабатывать деньги в Тарафонде. Мы э, приобрели депозиты. У нас они лежат непосредственно в USDH, то есть в долларе. Мы получаем проценты фиксировано относительно доллара. Мы сегодня заработали какие-то деньги, по сегодняшнему курсу вывели, соответственно, монету получили. Пошли эту монету сразу, поменяли там непосредственно на биткоин, на доллар, на рубль, на все что угодно. Нам этот курс, в принципе, до лампочки. То есть те люди, которые пришли сюда зарабатывать нормальные деньги, то есть, друзья. То есть будет курс там 2 доллара, 10 долларов, да, то есть в момент вывода. Для вас, как бы это сильной погодой и не сделает. Поэтому можете не заморачиваться и там, в этом плане не париться абсолютно. Так, хотелось бы узнать подробнее по реинвесту в Терафонде. По поводу реинвеста в Терафонде я в партнерские чаты кидал информацию, но вот, наверное, в предварительные не сбрасывал, потому что это их особо как бы не касалось. Ну, повторюсь, что касается реинвеста, купить пакет либо реинвестировать можно только минимум 100 долларов. Поэтому многие ребята делают. Не совсем какие-то странные немножко вещи. да, То есть кто-то начинает выводить монету, конвертировать в ССИ, э, ну, и там лежит там, 10 долларов, например, оно погода не делает. Но вы лимит как бы, какой-то там начинаете тратить. Если вы э, инвестор, да, просто инвестор, то вы да, можете спокойно выводить деньги в монету ССИ, надеяться на непосредственно рост курса, да, что вы впоследствии, когда будете накопить 100 долларов, у вас минимум. Вы реинвестируете и, к примеру, получится чуть побольше долларов. Да? То есть это как, как из вариантов. Можете не заморачиваться, у вас деньги копятся, набралось минимум 100 долларов, вы их не выводя в монету SSC, нажали кнопку а, реинвест соответственно и реинвестировали, добавили свой депозит без вывода на SSC монету. Если вы активный партнер и пришли сюда строить большую структуру и строить большие деньги, зарабатывать, да? Я вам озвучил чуть выше определенные лимиты, соответственно, чтобы эти лимиты не тратить в холостую, зачем в холостую выводить, то есть потратить, допустим, 1000 долларов в холостую тех денег, которые вы не будете выводить по факту, а вы их будете реинвестировать. Зачем? То есть лучше просто реинвестировать без вывода в монету и не тратить лимит вот этот, понимаете? Ну, здесь уже каждый будет думать и принимать решение, как, как ему выгоднее, как ему интереснее, да. То есть вы можете спокойно там выводить на монету, если вы там, ну, это больше для инвесторов подходит. То есть, если вы, соответственно, активный партнер, то скорее всего, то есть, ну, большой разницы нет, но если вы планируете большие суммы выводить, то, наверное, не очень выгодно будет в монету выводить такой ситуации. Так, у меня вопрос, когда курс монеты пойдет в рост, разве в Терафонде автоматом не будут перечисляться в USDH? Причем здесь это. Как, автоматом там ничего нигде, ни в каком месте не перечисляется. То есть вы все будете подтверждать своими действиями. Вы инвестировали пакет, у вас деньги лежат на инвестиции в доллары, USDH, доллар. Когда вы хотите, нажимаете кнопку ⁇ Конвертируйте их в монету ⁇ Не хотите, не конвертируйте. Хотите, их реинвестируйте без конвертации в монету. Да? Рост, будет он этот рост, не будет этот рост. То есть он вам как бы погодой в данной ситуации особо не делает. Если вы будете постоянно в монету выводить, соответственно, да, тогда рост вас как-то коснется. То есть если у вас в этот момент деньги будут в монете, например, лежать. Вот. То есть, соответственно... Если у вас депозит в долларовый лежит, соответственно, как бы вам курс по барабану. Просел опять-таки курс. Ну, все как бы мечтают о том, что курс вырастет там в тысячу раз, и мы все стали миллионерами, друзья. Но по-разному может быть. Вот биткоин, да, все как бы знают, что такое биткоин, и все говорят о том, что он стоил когда-то центы, потом он вырос до 20 тысяч долларов, друзья. Откройте биржу на сегодняшний момент и посмотрите, что биткоин стоит там в районе 6 тысяч долларов. Кто-то запасся на ажиотаже по курсу 20 тысяч долларов биткоина, затарился да, под новый год. А сейчас он 6 тысяч. Кто умеет читать, кто не умеет калькулятор, возьмите и посчитайте во сколько раз упал биткоин. Замечательный, всеми любимый биткоин, друзья. Это, во-первых, ну, что говорит о старых криптовалютах, которые уже давным-давно отлежались. Они уже очень сильно волатильные, во-первых, в чем выгода именно SSC монеты. Ну, а во-вторых, все-таки рынок живой, есть ну, как бы, разные ситуации, поэтому выгоднее всего все деньги пропускать через тарафонт. Это самый выгодный, безопасный метод, друзья. То есть независимо от того, куда курс двинется. Последствии там можете как бы пропустить деньги через трафонд, вытащить их на монету, если вы хотите держать в монете. Прям у вас такое желание необыкновенно. Держите в монете. Но пропустите их через трафонд. Почему? Потому что... Вы, допустим, вложили сумму в Тарафонд, она просочилась через Тарафонд, вы их забрали эти деньги, ну, к примеру, они у вас в монете лежат, вы радуетесь, вот курс вырос там на 50 центов, замечательно, все супер, здорово. Но курс там просядет, вырастет, независимо ни от чего, Тарафонд вам дает проценты, в любом случае, плюс-минус одинаковый, там, до 20% вы будете получать всегда с этой суммы. А те деньги, которые вы вытащили с депозита, вы можете там по-своему -по уже управлять уже как вы захотите поэтому самое лучшее это террофон друзья самое лучшее не забивайте голову глупостями не ищите какие-то извращенные схемы самое лучшее самое проверенное самое крутое это террофон есть супер программа маркетинговая на сегодняшний момент в плане маркетинга лучше нас никого нет есть супер предложение до 20 иметь в месяц стабильно это просто шикарное предложение. Причем еще возможность в конце года забрать депозит. Просто супер. Так. Так, соответственно, что-то тут писалось, что-то не писалось. Все потерялось. Все, ну вроде как в самый низ промотал. Больше вопросов я не вижу. Спасибо. Вам тоже спасибо, Евгений. Вообще, спасибо всем, друзья, за то, что вы пришли на данный вебинар, уделили свое драгоценное время. Я думаю, что это время будет потрачено не впустую, что вы воспользуетесь данной информацией, воспользуетесь ей на полную катушку и заработаете хорошие деньги, друзья. Выйдите на хороший, стабильный, пассивный доход. И пассивный, и активный. С помощью системы Global Shark сможете еще и бизнес на полный автопилот поставить и зарабатывать гораздо больше. Если кому-то нужно, пожалуйста, после этого вебинара можем связаться, пообщаться в трехсторонних разговорах, если кому-то нужно. Да. А я сейчас еще раз продублирую в чат предварительные чаты наши, то есть где вы можете соответственно... Э, ну, Какую-то новостную информацию получать, но ну какие-то вопросы соответственно, задавать вам всегда участники этих чатов помогут, подскажут. Да? Там не только новички, там есть и партнеры, и всегда они вам помогут, подскажут на любые какие-то ваши вопросы. Данный вебинар у нас проходит регулярно. Данные о следующем вебинаре они у нас всегда в той же самой комнате. Во-первых, будет всегда стоять счетчик непосредственно сколько часов, минут не осталось до следующего вебинара. То же самое у нас непосредственно и на сайте Global Shark, Ну и в партнерских и предварительных чатах мы всегда сбрасываем информацию о следующем вебинаре. Ну и для партнеров у нас Zoom конференции периодически проходят, поэтому вы поглядывайте почаще в партнерские чаты. Да, то есть Zoom конференция это ну, такая конференция в формате живого общения, скажем так, да, то есть не чаты, которые мы пишем, а прям вживую общаемся, видим друг друга и задаем конкретные вопросы. Это не под запись всегда, это вот по факту просто живое общение и большое количество людей может одновременно общаться. То есть вопросы, обучение, тренинги и так далее. То есть это уже ну, чисто для партнеров, поэтому как бы партнеры и так в курсе, просто нужно чаще смотреть чаты, друзья. Депозит не в конце года, а через год выводится же. Ну, а разница в конце года, либо через год. Понятное дело, что вот, ну, от момента инвестиции вашей должно пройти там 365 дней. Вот все, это конец года, там, год, один-два дня по году вам не сделать. То есть через год, да, все верно. То есть через год так будет правильнее. Все, друзья, всем пока, всем спасибо и до новых встреч. До свидания. Ну, далеко можете не разбегаться, я вам пока включу хорошее видео а, непосредственно о наших руководителей. Да, то есть э, 17-18 марта, когда было, по большому счету, можно сказать, открытие, первая конференция проходила в городе Сингапур, в самом лучшем отеле Marina Bay. И непосредственно вот можете посмотреть всех людей, которые там присутствовали, основателей компании там. И так далее, то есть учредителей компании, группу основную команду разработчиков и так далее, то есть ну вы их видели все это время на э, сайте о сейчас вы их можете увидеть вживую также, кто еще не видел на видео, да, ну и соответственно понять, что это все живые настоящие люди что все реально, что все работает, что это реальный настоящий блокчейн, реальная настоящая криптовалюта. Ну, как бы в том, что это криптовалюта не настоящая, сейчас как бы никто вас упрекнуть уже не сможет. Если найдутся такие умники, друзья, 5 минут, и вы их сразу за 5 минут сможете объяснить, что это реально, что это настоящая. Просто одна транзакция на блокчейне. Видно это и все. То есть все элементарно, все очень просто. Поэтому, друзья. Мы находимся сейчас в самом лучшем месте, в самое лучшее время. То есть фактически 29 числа только был старт. То есть мы буквально сколько? Три дня работаем. Три дня, как работает программа Террафон. Мы все знаем закон 1.9.90. Сейчас самое лучшее время, чтобы сделать большие деньги, друзья. Я вам этого желаю искренне. И будем работать вместе, друзья. И к этому обязательно все придем. Поэтому до встречи, друзья.